What's up, геймеры, а также все, кто неравнодушен к игровой индустрии. Сегодня мы обсудим такой проект, как русский сталкер. Да, действительно, такой существует. Поговорим, что там по сюжету, что по графике, кто разработчики, и вообще, что нас ожидает в этом, так скажем, русском ответе сталкеру. Я надеюсь, что вы уже подписались на мой канал, а если вдруг вы этого еще не сделали, обязательно нажмите на эту красную кнопку, ведь нас становится все больше, и это радует... Напомню, что у меня есть тикток, в котором выходят игровые новости ежедневно в большом количестве, а также телеграм-канал с розыгрышем. Все формальности соблюдены и я надеюсь мы можем начинать. Что такое пионер? Это шутер от первого лица, который перенесет игроков на остров, ставший жертвой техногенной катастрофы. Игрокам предстоит выжить, избегая опасных аномалий, сражаясь с необычными мутантами и враждебными фракциями. Сейтинг игры основан на советском постапокалиптическом мире. Мире. Играть можно будет как в одиночку, так и в команде, выполняя задания против ботов или реальных игроков. Количество ПВЕ и ПВП активности в игре будет одинаковое. Действие игры Пионер происходит в конце 80-х годов на острове в СССР. Конечно, куда же без Советского Союза. Ранее хорошо населенное место внезапно стало пустым после неизвестной катастрофы, из-за которой остров был полностью изолирован от мира. Немногим удалось прорваться на остров сквозь аналитики аномалию и остаться живы. На острове изменились законы физики, биологии, а в центре появился могильник. Загадочное и чуждое сооружение, которое вызывает появление аномалий, мутантов и опасных растений. Территория была ранее плотно заселена людьми. Затем быстро опустела и разрушилась. Поселение заброшено, здание рушится, а техника вырастает в землю. Природа стала агрессивной и за несколько лет изменила остров, как будто прошло целых 50 лет. Однако один крупный город сохранился в хорошем состоянии. Несколько выживших объединились во фракции и разделили территорию на зоны влияния. Большинство предметов Пионер представляют собой объекты из советского периода, автомобили, оружие, предметы быта, а также здания, которые воссозданы в советском стиле. Игра Пионер представляет собой открытый мир, который не является бесшовным, где игрок может свободно исследовать доступные локации большого размера, а недоступные ему предстоит Открыть. Мир состоит из различных биомов и разделен на общую для всех безопасную зону. Сложность окружения на острове возрастает по мере приближения к его центру. В игре существуют участки с радиальной и химической опасностью. Зоны с аномалиями, гравитационными, электрическими, псионическими и другими, а также биологическая опасность, представленная мутантами, животными и растениями. Вдобавок также двуногими бандитами и наемниками. Поведение всех NPC-ботов зависит от время не суток. А большинство многих и четвероногих существ активны днем, а ночью, слава богу, спят. Но с заходом солнца в игровой мир часто выходят опаснейшие существа, вроде Лешего. Остров и его порождение считаются главными противниками в игре. Чувствуется, что Пионер вдохновляется Сталкером, Метро и Escape Тарков. Как мы говорили, игра Пионер это шутер от первого лица, которая требует постоянного подключения к интернету. В игре будет представлен большой арсенал огнестрельного оружия. На каждое оружие можно будет установить различные обвесы, улучшающие или изменяющие его характеристики. После такой настройки оружие может сильно отличаться от изначального варианта. Обвесы и само оружие можно будет создавать самостоятельно на станке. При начале игры на острове игроку необходимо будет выживать и раздобыть хотя бы какое-то оружие, броню и снаряжение. Второй важной частью геймплея является выживание в агрессивном и опасном окружении. Управление в игре сложное, но сбалансированное между аркадой и симуляцией. Для борьбы с аномалиями, мутантами и людьми игроку предстоит менять десятки видов брони и другого снаряжения. Обычные пули не помогут против толстокожих монстров. Их нужно будет разбирать, модифицировав оружие артефактом и добавив выстрел электрический или зажигательный эффект. В игре пионер не будет системы уровней и полосок здоровья у противников. Ну а по части прогрессии разработчики ориентируются на... Она из Тарков. Заявлено, что Пионер предложит 15-20 часов увлекательной истории. Пройти ее можно будет как одному, так и в компании друзей. Как и в большинстве подобных игр, за продвижение сюжета отвечают NPC. Они выдают квесты, которые игроки проходят в отдельных локациях, либо в выделенных участках игрового мира. Обещано многообразие сюжетных и фракционных квестов, а принятые во время прохождения решения окажут свое значительное влияние в дальнейшем. Решение в том числе повлияет на положение той или иной фракции региона, мира и даже на финал. Игрокам предстоит вжиться в роль солдата, прошедшего Афганистан, заброшенного на остров с группой сослуживцев. Высадка не удалась, и протагонист, похоже, единственный выживший. По мере прохождения сюжета он узнает о причинах катастрофы на острове и появлении аномалий, артефактов и мутантов. Также он обязательно посетит таинственный могильник, а еще, возможно, найдет кого-то из напарников. Игрокам же предстоит исследовать мир, выполнять сюжетные задания и простые квесты а также сражаться с мародерами, ну и участвовать в различных активностях. В игре есть четыре фракции, из стариков бригадных, обычных мародеров и гражданских, каждая фракция имеет свои интересы и взгляды, из-за чего между ними возникают конфликты. Дополнительно в игре, конечно же, есть система уровней влияния, которые не поднимают характеристики персонажа, а открывают новые возможности, такие как поставки оружия и квестодатели. Заявлено, что в игре еще будут дополнительные соревновательные режимы, о которых которых сообщат позже. К сожалению, на данный момент это вся информация, которую я смог отыскать по такому вот русскому ответу Сталкеру. О датах релиза, к сожалению, пока тоже не сообщается, но я надеюсь, что выйдет хотя бы раньше, чем Сталкер. Я поблагодарю вас за просмотр и настоятельно порекомендую подписаться на мой канал, ведь тут будет очень много всего интересного. Еще раз напомню, что у меня есть TikTok, в котором выходят новости на ежедневной основе, а также Telegram, в котором я провожу Каждый месяц розыгрыш на игры. Друзья, спасибо вам за просмотр, и напишите в комментариях, что вы думаете по этому русскому ответу. Сталкеру выйдет ли кринж или что-то годное. Ну а я с вами прощаюсь, но ненадолго увидимся в следующем видео. Пока!